Ой, да все хорош. Сейчас такую песню спою, вы такую еще нигде не слышали. Смотрите, ловите рифму. Раз, раз, раз, два, три. Как дела? Как дела? Это новое. Ну что, приступим? Сбодрились? а ты хули в очках пришел-то? Мне что, помочь тебе их снять. Пожалуйста, блядь. Обращайся. Смотри на меня, мне в лицо смотри. Вот походу на выход смотрит. Я так понял, эти глаза нам надо выбросить и вставить ног. На... У застрял. Скальпель застрял. Ты, а да, это не твое стука, а я его из дома принес. Щенок. Uy. Как говорила моя бабушка Что? Размер имеет значение mm -hmm. Бабушкини пирожки с картошкой Смотри Смотри Смотри Смотри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 Видишь, мам, я пойду с пацанами погуляю. Иди, конечно, сынок, только чтоб трезвый вернулся. Да, баба, за кого ты меня принимаешь, чтоб я хоть раз пьяный в родительский дом пришел? Да никогда такого не будет. Мама, я думаю! Слуга народу Зеленский. Писюм президентский. Пижон, послушай, я не лох. Мне 42 года. Слуга заднего прохода. Что? Говорю, это слуга народа? Да, это слуга народа Зеленский. Писюм президентский. Ты чего сюда звонишь, разбийник? Засунь Писю в морозильник. Что-что? Говорю, мы записываем на мобильник разговор с вами и будем жаловаться президенту Зеленскому. Можете жаловаться мне, я Зеленский. Писюн президентский. Ой, боже-боже, ты диви, что со мной там роблят? Миша, а что ты там дядьку с тёткой робить? Выгрузи! ой ой ой ой ой она ничего не мог на включить, дурень. Привет, Джеки-чан, будешь есть гусеницы? Я знаю, вы в Китае так и любите. Та шучу я, конечно, не дам я тебе этим гурманам з'ист. Я тебя, может, и сама через недельку тайзим. Это чё? Это Игорь Граната. Это? Граната? Она. Да это фуфляж, Что я, фуфляж от гранаты не отличу? Горюша, она настоящая. Да кому ты чешешь? Вы разводите меня. Я знаю ваши галимые разводы. И Горюша ложись. И Бики. Отсыклуны. А Попросила теща купить щетку зубы чистить. Купил. Ай чистить на здоровье. мою жопу! А -а -а! За что? За что, а -а -а -а! Так, хлопок, синтетика, шерсть. Вот это то, что надо. Ну что, белка? Как говорил Юрий Алексеевич Гагарин. Поехали! Когда водила не дает аукс то это значит у него блютуз? Привет, Хапуль. Привет. Прикинь, мне тут один парень сказал, что у меня отличный бампер, изумительные фары и крутая облицовка. И вообще все это вызывает у него обалденное желание залезть в нее под капот. Что это значит? А знаешь что, дочка, передай, пожалуйста, этому автолюбителю что ты у меня на дилерской гарантии. И если он захочет залезть тебе под капот, и не дай бог засунуть щуп для проверки масла, я ему в ходовой все шарниры повыдергиваю И выхлопную трубу развальцую. Автолюбитель. А ну нафиг, чекушку на солнце пить, я и лучше в тенёк он заховываю. Э, алю. Я тебе типа пособлю открытие, ага? Спасибо! Пиздык, блядь! Эй, алё, а кто звет вырубил? Что же, солнечное затмение, тишо Андрей. Да. Давай так. Как? Если сможешь достать пять тысяч, не затронув помидорки, они твои. И я тебя сегодня в баню отпускаю. И звонить не будешь? Не буду. И прихожу, когда захочу? Ну ты попробуй сначала. конечно же приклеены. Ты чё нет? Я пошел собираться. Коля, смотри, как надо. Откройте, это подарки от Эльдорадо. Пожалуйста, б***ь! Открывай, сука, Новый год, блядь! Стой! Блять, уплыли в море корабли. Уб***ь! Привет, мальчик! Красивый кораблик. Хочешь его забрать? Слышь, Гусь, ты кто такой? Я танцующий клоун. Меня зовут Пеннивайз. Как? Пенис или Спайс? Я что-то не понял. Нет, нет, нет. Пеннивайз. А, а я Саня. О, очень приятно. А давай я подарю тебе шарик. Хочешь шарик? Слышь, ты вообще в курсе, что ты на салтовке выплыл? Что за макияж? Ты что, пидор? Я у тебя сейчас вообще кораблик заберу и шарик и вообще в твоей куртке ходить буду. Понял, гусь лапчатый, ты, а? О, тебе что, не страшно? Ебать, посмотри вокруг. Вот что страшно. Страшно, что у нас ливневки не чистят. А вот ебало, я тебе сейчас начищу. Так что залезет, откуда вылез, понял? Уик!